Банде Гурупада Дандам Бхакта Бинда Си Чайтанна Прабхум Банде Нитанна Саходитам Си Нанда வча ப की ப ப ப பக்க करਵல Шнавактипа де деви саттаватоиии на монамаха. Муканкароти вача лангпангун лангхети. Ядкипата махангабанди деви Девинсара сватингвасам тато яьюри. Шанкито не Кисно коту подеш. Гоурия Садану рапто гуру бхакти жукто. Бхакти промудакш Тридхаспадам сивавиринчанутам сараньям вита ти хмпанудопал вабаддипутам банде чаруна ревинам ятпад палла ванока чандамани чатая сара ади Шри Кришна Чайтанна Прабхупада Ананда, Шиаддхитакада Адхар Сивасади Гоура Шри Кишна, Кишна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Азан уламбита фузау канока бодато капитаро кабитару камала ятахью. Вишам бару диж бару jug дхар мапалу бандей ягат Krishna, kishna நமாமிகගේ தпаதுப கஜ சப тоதி பபம் Ганга Таранга Рамания Чата Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прия Вананг Мада Пуварам Лакшмиер, жасча вакшаси, жасья астиде इदं भगवतम नाम पुराण गया चक्र जहे ही 你ि में inappropriate अ lucky नम रही बद्हुत मैं hoşना, जह में भगवतम नाम पुराण सुरिक जहे ही भ मिक्र शर्यूने जहे ही जहे है सर्किल अ जाता हरो निनाम भगवती सर्वात्मनी अखिलाधारे भक्तिर भविष्यति जाता हरो निनाम भगवती सर्वात्मनी अखिलाधारे भक्तिर भविष्यति इति इति संकल्पो बर्नयो इति संकल्पो बर्नयो गौड़ियो गोष्ठीपोति Сишила <су> Бхакти Сиданта <су> Сарасвати <су> Параманчо Бхакти Сиданта <су> Сарасвати Госамиджак Урпакупад сказал, <су> что малейшее отклонение от пути Гопадпадмы может скинуть вас с пути Баджана. Годи Госхи Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госамиджак Урпакупад. Парамхамша сказал, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падмы, от Шарута Панхи, в итоге оно может сбросить нас с пути Баджана. Будьте осторожны. Сила Пабхупад говорит, мы должны быть верны и преданы лотосным стопам в Йосадево. Все мы, те, кто хотят совершать баджан, они должны, должны быть преданы, лояльны лотосным стопам в Йосадево, полностью на сто процентов, они должны быть верны. Если мы находим какой-то недостаток Дэви во Йесадеве, думаю, что он сделал что-то неправильное. Майявади говорят, это значит, если я нахожу какую-то ошибку, недостаток во Йесадеве, то я Майявади. Майявади. Махапрабху хотел спасти всех жителей Каши, тех, кто жил в Каше. Махапрабху даже хотел спросить тех Майвадей, что практически невозможно а, во время обсуждения. Махапрабху что-то обсуждал с ними. Махапрабху говорил, Весадева он а, сни, Бхагаван явился в форме Весадева, чтобы дать нам веды, веданту, Панишаду, Бхагаватам. Все. Весадев пришел и дал это нам все. И Гурдев, он представитель Вьесадев, или мы можем сказать, что Гурдев представитель Вьесадева Садхгуру, или он сам Вьесадев, это тоже правильно. Подлинный Гурудев Садгуру никогда не может совершить никакой ошибки. Если Гурдев или совершает ошибку, то есть если мы думаем, что Гурдев совершает ошибку а или может совершить, то это значит, что мы Майаваде, поскольку основа нашего Харибаджана это Гуру Криппа, это милость Шри -гуру. Без милости Шри -гуру, наше сердце и наш Баджан пуст. вами. Госвами приглашает всех, всех людей. с вами. Он приглашает всех и каждого. Приходите, без всякой дискриминации, вне зависимости от касты, его касты, происхождения, страны, убеждений. Если Дев Госвами, Он приглашает всех. Приходите. Мы все вместе будем молиться лотосным стопам Бхагавана. Я имею ввиду вот это первый слог а, в Бхагаватам. Сатьям <говорот> парамдхимахи <говорот> И Шактами вот здесь сатья-сатья — это абсолютная истина, сатьям-парам, сатьям-парам и, и это значит, что мы медитируем, мы концентрируемся, думаем о лотосных стопах о, и об этой абсолютной истине в вами. Он приглашает всех, всех всех и каждого, приходите. Не только кто-то может, кто-то не может прийти, нет. Он приглашает всех с открытым сердцем, что мы все вместе с Атьям Парам Поскольку нет никакого другого пути. Если вы думаете, что я не хочу думать о в лотосных стопах этой абсолютной истины, что у нас нет времени или еще чего-то. Like То, что вы хотите сделать, вы должны будете думать о мае, о чем-то временном. Вы не можете находиться в нейтральном состоянии. Это многое забывает, Это многие забывают. Если кто говорит, что не может сконцентрироваться на лотосных стопах абсолютной истины, не будет думать об этой абсолютной истине, но мы должны думать, размышлять, медитировать на ней, иначе мы будем думать о какой-то майе. Нет другой альтернативы. То есть нужно что-то что делать, нельзя в нейтральном состоянии пребывать. Люди не могут быть нейтральны, они либо идут по духовному пути либо по материальному. В этом материальном творении, во всем этом космосе нет никого нейтрального. Много раз я говорил о дживататве. Когда я говорил, что джива — это татаста шакти, я говорил дживататва, я обсуждал, и можете вспомнить, я сказал, что джива, татасха-шакти, это хорошо. Это пограничная энергия. Но это не значит, что джива может находиться в нейтральном положении. Мы знаем, что джива — это татасха-шакти. Она не сходит, не сходит с татасха-шакти, с пограничной энергией Бхагавана — это джива-шакти. Но это не значит, что в этом материальном уровне мы можем найти какую-то э, ну, какую-то ли линию, границу, где живы стоят и переходят либо на духовную сторону, либо материальную. Нет, это как-то более тонкая грань, а не какая-то конкретная линия. Каждая душа джива вынуждена идти в либо в сторону духовного, либо в сторону материального. Вот если представить какую-то границу, где дживы исходят из Бхагавана. Тут как, как бы мы можем представить ее, но на практике нет конкретной границы, конкретного места, где дживы разделяются между материальным миром и духовным. И вот обусловленные души не могут находиться. Они не могут э, поддерживать какой-то нейтральный статус. Обусловленные души не могут э, поддерживать какой-то ну, нейтральный статус, либо они служат майе, либо Бхагавану, или в Ясадев Госваме. Шахтевиш Аватар Бхагавана он приглашает нас всех с открытым сердцем, что мы все вместе мы можем сесть, собраться и размышлять, медитировать о абсолютной истине. Сатьям парам димахи. Димахи — это слово во множественном числе. И то не совсем правильно. В английском, если больше одного, то значит множественное число. Но в санскритском есть единственное число, двойственное число и множественное. То есть, если кого-то больше одного — это одно число. Если больше двух — то другое. И сатьям парамдхимахи. Это значит, если Господь говорил, что мы все можем собраться и медитировать, но медитация не значит, что мы будем сидеть в едином месте с закрытыми глазами. Нет, поскольку мы гауди, наш Гурдев — это Радхарани. Наш Гурдев — Радхарани, мы не Дум... не думаем ничего плохого, как кто-то сказал, что нужно медитировать, кто-то понял это буквально и пошел уединяться и медитировать. Но нет, это не так. Наш гуру это Радхарани даже Шилу Прахопаду сказал. Если я спрашиваю Шилу Прахопад, можем ли мы думать, что Гурдев, он Радхарани, да, почему нет? Если вы посмотрите наверх, если ваш даршан, он... Высок, то вы увидите, что Радхарани приходит в форме гуру. Для тех, кто Мадхура Асиначи, до уровня только. И вот сила Прабхупат, он дает нам урок, что мы когда совершаем на ягью, под руководством Гурад Геничана -да надо пабу. Дюмаха Пабху, он дает нам урок, нам и вот Чет значит, если, если нашел, он чувствует влечение к Санкиртане, великие воздушные души не совершают Санкиртан, это не какая-то рыночная пение. Нет, их санкиртан — это апракрита шабда брахмана — трансцендентный звук. Если наш ум привлекается санкиртаной, или если мы хотим плавать в океане прямо, то тогда мы должны Мы должны увеличить нашу анурагу, наше влечение к лотосным стопам Гуранги Махапрабху. Гуранги Махапрабху. Он хотел доказать то, что намасангиртан, он полон сам себе. Нам не нужно беспокоиться, что мы что-то не сделали. Санхиртана, она полная сама в себе, когда мы совершаем намасанхиртана или слушаем подлинную харикатху и мы совершаем яги, то же все время медитируем. Когда мы, и, если наш ум там и здесь, то мы не можем воспеть славу Бхагавана. И вот и воспеваю славу Бхагавана я исполняю я медитирую медитация на происходит автоматически если мы хотим достичь высшей цели, в сати-югу была прописана медитация. И в сати-югу люди жили по сто тысяч лет. У них было достаточно времени, чтобы медитировать в трата-югу в 10 раз. Жизнь укоротилась. Люди стали жить всего 10 тысяч лет. И с помощью яги, Ашамет яги, Раджесу яги и всех остальных яги. В Тратаюга, Трата-юга, два пара -юга. там паричарджай, арчана, Арчина, Сева. И два пара, два пара, два пара но также яги мы находим в Махараш совершал их. Но это было для полного удовлетворения Кришны. И поэтому гл глупо спрашивать, зачем Ютхиштиро делает это, поскольку это было желание Кришны. Кришна хотела организовать Раджасу Ягию, чтобы Ютхиштир Махарадж делал ее, чтобы он получил наивысшее уважении во всем мире. Хотя сам Юдхишхир не стремился к этому, он даже занимал царский трон только ради удовлетворения Кришны, а сам он был полностью отречен. И вот то, что было возможно в Сати-Йогу, то, что было возможно в Трета-Йогу, и то, что было возможно в Двапар-Йогу, все может быть совершено. Все, все может быть достигнуто с помощью Харикиртана. Все те плоды медитации, яги, арчаны, служение Господу. Все, все в Кали-Югу можно достичь с помощью Намасанкиртана и их слушания подлинной харигатхи. И вот в калиюгу одобряется только Намасанхиртана яги И с помощью этой Намасанкиртаны мы можем достичь всего. И вот сейчас я возвращаюсь к предыдущей теме, о которой я говорил, почему в с Госвами он хотел сказать все. Он хотел сказать, он хотел сказать, что такое рассказать, что такое Бхагаватан, как проповедовать эту Бхагават-дхарму. Если бы с вами дал, отдал эту ответственность на, на радио, чтобы он распространил эту Бхагавадхарму. Иди распространяй эту Бхагавадхарму, но будь осторожен с различными настроениями с различным настроением, а не обхилашем, если ты проповедуешь эту Бхагодарму с посторонними материальными желаниями, мало того, что ты сам разрушишь себя и также принесешь вред всего миру. И вот, если кто-то проповедует Бхагодарму с какими-то корыстными мотивами, то ничего хорошего не достигает. Поэтому в Йесадавгаславе он поставил условие такое будь, это, пред, предостережение, что вначале мы должны утвердиться в Бхагавадхарме, наш характер, наше поведение. Наш чарон должен быть идеален. И вы должны быть способны говорить Бхагавадхатху с полным неотрывным вниманием и искренностью. Если вы делаете так, вы должны быть очень осторожны, чтобы те, кто слушает эту Бхагавад Катху, они смогли обрести Бхакти. Если Дугасами предупреждает нас, он... он говорит, что мы должны проповедовать, но с другой стороны нужно проповедовать как следует, а не как попало, чтобы те, кто слушает, они смогли обрести Бхакти. Тот, кто является прибежищем всего мира, парамешвар, абсолют, все должны развить бхакти преданность к этому верховному Господу и с такой решимостью. Мы должны проповедовать иначе что толку. С этой решимостью мы должны отправиться проповедовать. Если нет, мы не должны. И и вот. Иначе, если кто-то проповедует без толку, вот скажем, как попало, ну и. Он только показывает собой отрицательный пример и ни к чему хорошему не приводит. И, и вот Сила Пахупат, Бхакти Сарасвати, перед тем, как отправлять преданных на поповедь на Запад, он сказал им, дал им такой урок, что не обижайтесь, если вдруг кто-то будет вас оскорблять. Не принимайте это близко к сердцу, или кто-то будет вас уважать или очень сильно уважать. И их почет уважение, и уважение, то слова, которые они вам воздают, она не должна затрагивать и беспокоить ваши сердца. Поскольку вы дали обед, как бахтира самрита синтона, лаб два парнам, как-то -парна", как так. То, что вы предлагаете мне, я все мне, предлагаю моему Горопадпадме, и поэтому то, что приходит ко мне, если я все это предлагаю моему Гурдеву, то это никак не оскверняет мой ум и сердце. и все, что вы предлагаете мне, я принимаю это с беспристрастностью. Все мы должны использовать для служения группы Адпадмя. И вот Сила Папхупад, он хотел попросить всех преданных, Перед тем, как отправлять их на Запад для проповеди, так много вещей, Шила Пархупа сказал. С благословением Он дал им очень много силы, и поэтому такая абсолютная проповедь была возможна для них, поскольку поскольку Шила Пабхупа благословил их. И вот мы должны помнить это. Второе. Вчера я уже сказал, что Шила Бхактинут таку. Он выражает свое беспокойство, глубокое беспокойство. Шила Сачитананда Бхагаюнат такова, он выражает свое позицию. Беспокойство о, о, о том, что станет с практикой предуслужения в дальнейшем ее проповедью. И относительно тех людей, кто занимает посты Ачари, те, кто пытаются находиться на посте Ачари, Шила так вот для них так много всего сказал. И он очень беспокоился о них. Вот эта книга еще не опубликована, к сожалению. Макхарачи написал почти, что там надо мелкие какие-то вещи доделать, и будет готово. И вот там Шила Бхактюна такого говорит. Те, кто принимает на себя ответственность вести людей, те, кто действуют как духовные лидеры Ачари, они должны быть очень осторожны. Если у них есть недостатки характера, если они слишком жадные, корыстные, слишком стремятся занять какой-то пост, то Шила Бхактион такого говорит, такие люди никогда не смогут успешно проповедовать, для них это невозможно. Они призовут проблемы во весь мир под именем проповедей, особенно, конкретно сила Бхахтиму Тхакур говорит, это как математика, вы можете записать ваши, ваши в ваши дневники, что я и посмотреть на то, как сбываются, сбываются, сбываются их слова. И вот, и вот он говорил, это признак Сахаджи. И естественно, эти Сахаджи пытаются всячески отклониться от пути Весадевы, от пути Группа об этом он так говорил. Те, кто стремятся к лапши, кудзи и несомненно, на сто процентов, они отклонятся от пути горопад от пути Грудева. Это можно видеть. Есть многие так называемые ачарии, пишут кучу книг, но если посмотреть, то они очень сильно отличаются от наследия Шилы Бхактинова, вот не только, только философские, но еще и практически. Шила Бхактюна Таку говорил об этом. Он хотел сказать, что те, кто по-настоящему заинтересованы только в славе, дешевой славе, как какой-то мерзкой братишке, то можно видеть, что они отклоняются от пути Веса Девы, от пути Группад И Шила Бхактюна Таку написал с жирными буквами. Те, кто отклонились от пути Гуру Падмэ и будьте уверены, они никогда не обретут бхакти, они никогда не обретут бхакти и будут... и... и поскольку они хотели начать ну, какую-то новую школу мысли, и пытаются как-то uh, показать всем, что они превосходят силу Бхактюна Тагора и Пархупаду, и таким образом разрушают uh, самих себя. Если посмотреть со стороны беспристрастно, то мы увидим, что они просто падшие души. Шрилу Бхактюна Тагора говорит, если они uh, пытаются основать какую-то новую школу мысли uh, с которая полностью отличается от Сиданте Силу Бахтюна Такура и Силу Прабхупады. Бахтюна Такура говорил, что они скоро, вскоре будут разрушены, и их учение тоже быстро распадется. Силу Бахтюна Такура говорил об этом. Вот вчера я... <говорил> говорю, говорю об Упадишамрите. В об... Упадишамрите написано Рупагасвами Падам, но мы должны следовать. Шили... <говорил> Бактюна Такуру и Шили Пабхупади, чтобы узнать подлинное значение. Поскольку Тесахаджи и Ачарьи, они пытаются вас всячески одорачивать ради какой-то дешевой славы и денег и мы должны быть очень осторожны. <реклама> и также Сила Бхатимина Тагур говорит, «Си Гуранга Махапрабху». Сила Сачитананда Бхатимина Тагур говорит, «Сила Гуранга Махапрабху, он наше сердце и душа. Мы Гауди. Мы должны следовать учению Гуранги Махапрабху. Мы должны следовать полностью. Это наша обязанность. И те, кто э, эти текущие проповедники, Шила Бхагаваттина Такур сказал это еще 150 лет назад, те, кто проповедует нынче. Они сами не утвердились в учении Гуранги Махапрабху. Они проповедуют так, что их философия и их речь полностью отличаются от учения Гуранги Махапрабху. Шила Бхактюна Такур говорит, они не... мало то, что они не говорят об учении Шимана Махапрабху, а говорят противоположное его учению. В общем, говорят все неправильно. И таким образом они вредят миру и разрушают себя there without acharan upadesham karoti eva you should remember this rule memory you should be very with this mood you should learn huh? not be falsey upadesham karoti eva naa no parikshan upadesham upadesham ba speaking и вот, если кто-то кто -то только говорит... Есть люди, которые только дают всем советы, но эти советы они не проверяют на себя, в их собственной жизни нет того, что они говорят другим. То есть такие бестолковые советы, которые они сами не проверяют на подлинности, на их пользу, они дают их другим. И, и вот такие бестолковые советы они могут разрушить, и как жизни их последователей, so, так и весь мир. И вот весь мир находится, находится в таком похожем положении, что следует к бестолковым советам тех, кто сами не проверяют mm -hmm. подлинность и пользу этих советов и наставлений. Если посмотреть, то найти хотя бы одного преданного, который всегда бы говорил о Сили Прохупаде и Бхагавана Такуре таких, очень мало. Очень крайне мало. Значит, люди думают, что говорят о какой-то собственной философии для достижения какой-то дешевой славы. Но это их цель. Их цель. Делают они для что-то для собственного удовлетворения, но вреда Вандастакру Махашу. И он говорит не так. Он дает такое наставление. Он не мог потерпеть никакой неправильной проповеди или еще чего-то. То, что говорил Гридава Настакура Махашвайша, это Сиданта. У нас Кришнадас, вами и другие преданные, они хотели дать полное, полное почтение, полное, полное уважение в Ясадеву. Кришнадас, Кавирасгасвами и другие преданные, если они выражать полное почтение, полное, полнейшее уважение ему, поскольку вьяс это асана, вьясасана, трон буквально вьясадева настолько важен, что если вы совершите даже малейшую ошибку, то ваша жизнь будет разрушена. Каждый нельзя кого попало позволять выступать на вьясасане. Следовательно, Господь уже сказал, что вы не должны позволять всем сидеть на версасе. Не может это то много шелкенов. И вот, то есть, этот человек должен хотя бы какими-то качествами Верседева обладать, быть достойным, прежде всего сидеть, сидеть, сидеть, сидеть, сидеть на они а давать не наставление с нее. И вот это с... наставление Шила Джива Гасавада. Шила Джива сказал то, что Бхакта говорит. Га... Тот, кто говорит, говорит Харикатху есть два вида таких -та... лекторов -та... можно найти. И первое — это полностью посвятившая себя душа. Он говорит харикатху ради полного удовлетворения Бхагавана. И другое — он говорит харикатху ради дешевой славы. Стремиться к каким-то материальным вещам, к каким-то почтям, к каким-то деньгам, и в этом их бхаджан. И вот Джиога Санепад говорит таких что таких бестолковых людей нельзя... Позволять им находиться на въясасане и давать какие-то наставления. А сейчас, к сожалению, наоборот происходит, что какие-то бестолковые люди находятся на искренние искренне пред, не, не допускаются туда. И вот в прославлении, в Бхагаватам, уже въясадев он написал все, что случится в будущем. We have money, oh it's big, big devotee. Sit, sit in a cheap. They give me, yes, I can show you, come with me. Well, pollen so hundred percent in Basaswani. But you go, it's money, going to foreign, oh come, come, come, basas on you see. I am laughing. I'm laughing. What are they doing? Like rascal. We are now like Griasta people. Его, к сожалению, на люди, находящиеся в всяких отреченных в этих организациях, но больше, они похожи на обычных материалистов. По, если судить по их действиям, но когда Шука с вами был здесь, это было по-другому все. Шука с вами, смотрите, ему внешне было всего лишь 16 лет, но ему дали место на Вьясасани. И отец был дед <говорит> И вот, в общем, не все могут потерпеть, что кто-то говорит об абсолютной истине. Еще многие путают старшинство с возрастом. То есть некоторые думают, что если человек долго жил, то он становится мудрым. Но часто только возраст приходит, а мудрости нет. И вот Шукадовга с вами, когда пришел на это собрание Риши в Намишаране, все встали, чтобы приветствовать его. сейчас, к сожалению, смотрят не на какие-то духовные качества, поповедников, а на материальные. И вот в Ясадов Госвами, сочетание лила в Яс в Виндавандаш. также пишет в Гоур Ганадыши Дипике, то, что наш Виндавандаш Тарпа Махашвай он олицетворение этого в Ясадева. Вместе с ним один Кусума Пирасака, один друг Кришны. Кусума Пирасака, он играл с Кришной. И также с Ясадевой в одном теле он был. И даже Кришнадаский враг с вами нет каждый он хотел выразить почтение в яса я имею ввиду рендаванда стакура маха шо и поэтому сила бабхупад хотел показать значимость постуку чтобы показать значимость Веса Шила Девы, Сила Прабхупад сказал, что Сила Вриндаванна Стакура Махашоя, он единственный гуру в нашей Сампрадае. Что, чтобы дать нам понятие, он сказал, что Вриндаванна Стакура Махашоя, он единственный гуру. В, для нас Гауди и в нашей Шампадай. И вот Сила Павхопад хотел предостер... предостеречь возможность нашего падения. И вот один садгуру он, несомненно, ставит после себя подлинного Гуру, подлинного ученика, перед тем, как оставить этот мир. В этом его сила. Он может вдохнуть да, свою духовную силу в, други, в других. И вот, Вриндавандастук Рамахаши, он единственный Гуру для нас, Гауди. Сила Пархупат хотел показать его значимость. Он понял, что он отклоняется, что кто-то отклоняется от пути Весадевы, и вот он утвердил Экаян Панта. Все различные ос особенности, все, все силы, все могущества. Мы всю свою энергию, способности, усилия мы должны направить в один канал в одном направлении через Весадеву, через Гуру Парампаву, если что-то особое у нас есть, и... или мы делаем а что-то особое. Но проповедь или это, или нечто иное, как математика. Я не могу. У нас нет не должно быть вопросов борьбы. Я могу ответить, well, ну, ну, нужно, нужно еще раз, разделять, между такое проповедь и пропаганда. То есть подлинная проповедь и пропаганда – это разные вещи совершенно. Of... Я могу рассказать историю с, об Упаманью, с <Songba> Вот эта история с Сапунишат Упаманью, он... У него была ответственность спасти коров, смотреть за ними, ухаживать, отвечать, что что-то произойдет. Но так случилось, что его еды не было, и спать особо негде некогда было. Ради голоса, Мы не готовы посвятить нашу жизнь в этом и наш недостаток, и, наш, и причина, по которой мы не можем достичь успеха. Кто может посвятить свою жизнь полностью Гуру подмен? Мы боимся. Кто-то думает, если он посвятит свою жизнь Гуру как он будет жить дальше. Как зарабатывать деньги? И если Кришне и Кришне еще не понравится, что мы будем делать? -то? И там что-то потеряем, и тут. И вот люди так беспокоятся, и в итоге не решаются что-либо сделать. И поэтому мы не обретаем силы и могущества. И вот в случае с Упаманью я расскажу. И вот Упаманью была дала, дана обязанность, ответственность для совершения ГУРОСЭВА. И вот Упаманю так много страдал ради Гуру И в итоге что случилось? Благодаря Гуру Сави, Агнедев, Ваядев, все различные полубоги пришли и Дали ему первую часть знания о браме. Сам Агнидев пришел в форме какого-то преданного, дал ему это знание, поскольку был очень доволен им. И вот эту получил первую часть браматадры, брамагьяны. Вторая часть была дана ваю И таким образом в форме как какой-то полубог. Форме быка пришел и в итоге он достиг Бхама Гьяны и в итоге после достижения Брама Гьяны из леса по милости различных полубогов, которые были довольны им, упоманию пришел назад в свой ашрам. Где Гурдев предложил ему полный распростертый поклон и сказал: "О Гурдев, Гурдев посмотрел на его глаза, Гурдев понял очень просто, что сейчас упоманила самосознавшая себя душа." Посмотрев на него, и в этом сила и могущество сад Гуру Вечного, их чувствительность настолько высока, что если кто-то посмотрит, если он посмотрит на кого-то, он поймет, кто есть кто. Настолько нечувствительны. Им не нужно что-то говорить, много слов. Они просто посмотрят на вас и поймут, кто вы, и какого уровня достигли. И вот Гудеф понял очень просто, то, что Упаманию, он сам осознавший себя душа. И вот они, он достиг Брамагианы, Брамататвы, и Вад вот Гурдев обнял его, и Упаманию попросил Гурдева. Вот почему я об этом говорю сейчас, прояснится ли. И вот. И вот у попросил Гурдеву, чтобы дал ему Брамагиан. Брама Гурдев сказал, хорошо, ты уже достиг этого. У я, Гурдов сказал, я смотрю, ты уже достиг Бхармагьяна, что ты будешь делать, услышав еще раз, нет. Я хочу услышать от вас опять, я хочу услышать от вас, поскольку вы мой Гуру, и тогда я получу прямое осознание. Вот этот киртан очень просто петь, но если мы пойдем на проповедь, то есть люди могут это громко повторять, как обезьяны, но суть всего этого, как они могут уловить, могут повторить на словах, но сердцем ничего не поймут. Кто есть в этом мире, кто может признать это. Кто может контролировать себя? И вот они не заинтересованы в Лапхи Пудзе, прочесть в Дикша. Они не.. Понимает подлинных учеников. Дикша значит дивигиана. Ученик должен следовать Гурдеву. Ученик отклонился от Гурдева. Это э, глупо. И, э, и вот, что говорить о баджане, я не говорю о баджане. У многих даже основного понимания Гауди Баджана нет. И то так сильно гордятся. Это глупо. И могут ли такие люди доказать, что они имеют это знание и занимают то положение, которого достойно? И часто они просто обманывают весь мир. И это ли ваше Сколько... Если посмотреть на каких-то проповедников, которые ездят на Запад, пишут много книг, сколько? Раз он, этот человек говорил о Черепабхупаде, Бхактисадантисарасуате и также о Упамане, поскольку у у него было полное знание, что это Шоутапанха. Я не могу игнорировать Гуру, я не могу игнорировать тех великих преданных, я не могу... У вас не могу находиться, а, не могу доказать то, что я достоин того места, которое я занимаю. И вот упаманю хотел утвердить эту седанту. То, что без не услышав от Гурупарампара, от Гурдева. У них нет прямого сознания. Know, Если я игнорирую моего Гурападпадму, то тогда я не смогу обрести Бхакти. Если я игнорирую Силу в Гасай Махараджа, Кешу Гасай Махараджа их прекрасную Сиданту. Я читаю их книги, их статьи, восхищаюсь их седанты, их глубиной их понимания. И вот когда Вашнавы говорят Харикатху, можно понять, насколько глубоко они понимают седанту. И вот такая ложная проповедь, ложных проповедников, подобно стрельбе холостыми патронами. То есть, вроде шум есть, воняет порохом, а толку нету какое что-то, делание чего-то на показ получается, без э, всякого результата. Но по маню хотел показать и доказать, что не завися от э, милости Шриго и, и Гуру Парампара, никакое, а, никто не может обрести Татва Гьяна кто некий татрагиан может, не столь образован, okay. но он может he знать всю тату. Он, он может быть самосознавший себе душой и не говорить никакой ложности данты. Может, он не будет говорить какие-то великие шлоки, everything. как Горчар Дазбару Он не мог какие-то знаменитые известные шлоки цитировать наизусть или еще что-то. Но все, что он говорил, это было совершенно седданта, даже Шила Прабхупад был восхищен, <соцентрический> услышав такую седанту от Гуроки Шурада, Бабаджи Баба я уже говорил. Шила говорил, как это возможно, что Бабаджи Махарадж не образован, он очень учен. И седанта, как это возможно? Как это возможно для Бабаджи Махараджи говорить так? Сила Прабхупад говорит, и после этого Сила Прабхупад засмеялся и сказал, хорошо, это очень простая седанта, поскольку если Гуранга Махапрабху пребывает в сердце Горки Шарбабы, если Гуранга Махапрабху находится в сердце, горки шурбабы, то тогда нет недостатка, ничего. Если Сила покупать находится внутри моего сердца, или кеша мараси дармаси гурма Махарадж. Если я начну говорить об, это, об этом всем, вся Сиданта, она преисполнит меня, я... И вот шоу -тапанта. Должна, и должна быть, должен Итак, быть дан приоритет Шаута Пан, Пан, И, Игнорируя Шаута Пантху, сказал, что невозможно для вас достичь самосознания. Нельзя достичь девяти и, и вот наш Кришнадас, Граждан с вами, не Будете изучать Чатаничи Там или то, -то. можно там найти такие слова. И вот там нельзя найти ни единого случая, Но когда Кришнадас Гуряджа с вами как-то пренебрег наставлениями. Mm -hmm. uh, mm -hmm своего голоса он его само было полностью на сто процентов на каждом шагу он хотел он выражал почтение вредастакова и вот я принимаю остатки пищи буквально и по милости если я написал Свету Сиданто. Кришна с вами пишет, он настолько смирен вчера. Я написал, что самопредание и благодарность, смирение и благодарность, они пропорционально связаны друг с другом. Очень важное качество. Предание самопредание есть. И нет, нету, это невозможно. И благодарности, если нету, то такое не может быть такое. Я говорю вот такие математические формулы, Я люблю математику. Я вот могу так что-то математически доказать. И вот очень коротко. Если кто-то хочет быть обманут, то это его дело. И вот вчера я написал, что само предание Анугати и благодарность, они пропорциональны, они соразмерны друг к другу. Если у кого-то нет никакой благодарности, Гуру так много сделал для вас. Буквально дали вам новую жизнь. И вот если кто-то очень неблагодарен за те вещи, которые для него сделали, <связь> ну это признак нехорошего человека. И вот не, нечто очень важное. Вашнава Дарма значит благодарность, смирение. Мы должны быть благодарны нашему гуру, а гуру очень благодарен своему, своему гуру и так далее. Это такая взаимная благодарность. Я никогда не слышал, чтобы гуру подма говорил какие-то неуважительные слова. Я никогда такого не слышал, никогда никого не оскорблял. Шидар Махарадж также. Кешал Махарадж, может, говорил как-то, но о Гуру он не говорил, он просто говорил какую-то ну, как жесткую речь в адрес каких-то демонов. А в адрес Гуру гу гу он никогда не говорил. Ваман а, а, а, а Гасима всегда молчал. Если, если он видел, что кто-то оскорбляет Гуру Вишнов, он молчал и не смотрел, и ни, никогда не разговаривал с такими людьми. И вот can see, it's никогда не шел ни на какие компромиссы. ни с кем, с чего пишет. О, Вредовна Стакров в предисловии к читанию Боготе Вредовна Стакров никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем в обществе. Не хотели оскорбить Вредовна Стакров Махасоев на Райне Деве. Мать Вендава нас так хотели оскорбить. Он родился там как-то как незаконно, скажем так. И вот и поэтому припоминали все, кому не лень. И вот эти смарты хотели выгнать его из общества. По -по потому что он был очень строг относительно Сидданта и не шел ни на какие компромиссы. И вот по милости Нитянанды Прабху и по указанию Нитянанды Прабху, видаваст и начал писать о Гора Лиля. Нитянанда Прабу он. И вот сейчас я могу буду обсуждать очень важную тему. Обычно никто не говорит об этом. И вот, если Кишиндадский Вираж Госфами кишин, он находится в... Он следует Вриндава Дастаку Махашу. Почему? Разницу мы видим. Вриндава Дастаку описал Лилу того, как Данда Махапрабху сломалась в Чандабаге, а тот написал, что это здесь было. И кто же прав? Где эту Данду сломали? Здесь или там? Если бы он, он следовал ему полностью, то было бы все одинаково. Почему какое-то различие в их жизни в описании и описании Махапрабху, даже географически, какие-то лилы в разных местах происходят? Почему в читании Бхагавати говорится? Что санью, И вот, вот Кришнаданский с вами пишет. Каши Дам вот он пишет, что Гурангу Махапрабху хотел спрятаться в храме Рамачандрапуре. Но с вами пишет то, что Махапрабу был там в доме Чандасикарачария. И принимал брасад в это Пан Миша. И такие факты. И вот и тогда наш Бхактин Антаку и Шила Прокупа, наша Гурварга, дали нам такую Сиданту Я могу э, взять вас во Вриндаван и показать там две Чи. Два места, где это Астахаранлила произошла. Одна после Бихарвана, другая около Калидахи. И вот почему так. И вот наш Гурварго дает такую седан, то что в Риндаван вечно присутствует. Навадим дама тоже вечно. Горангамахапабу, его санкалпа, различные калпа Может эта калпа, в, в, в эту калпу это дандасамал, река Чандабага. А в другую калпу, в другое, в другое время, лила как бы вечно. Поэтому в одно время может сломаться в одном месте, данда в другом, в другое время в другом, поэтому это отношение к Сиданте не относится в Ридавандастаку, созерцает, не телилу Гуранге в соответствии со своим Даршином. Вот это все описывает и записывает. И наша Гурвага говорит, что это колпа в эту колпу данда, этого, данда сломалась в одном месте. И он увидел это и описал, а кришнаданский с вами мог увидеть садиться Лилу Махапабу в другом месте. И тут, а, а, седанта у них совершенно, может, какие-то географические названия, описания отличаются, но суть они не меняют. И вот До такого Махаша, он описывает очень научно, Шила Пархупат написал в предисловие, что Вриндаванда Стаква Махашой пишет настолько научно, настолько прекрасно, сиданта, и это было очень восхитительно. Вриндаванда Стаква Махашой он хотел оставить какую-то часть читания Лилы. Поскольку Вриндаванда Стаква Махашой понял, он осознал, что Кришна Датский с вами придет, он закончит то, что я не описал. И вот Антим Лила, Горанди Махапрабху, было была описана, Кришнадас Госвами. И все другие Лилы, относительно Нитинанда Лила, Гора они все э, описаны в Риндавандастахуру Махашу. В Риндавандастахуру Махашу выразил такое настроение, что это книга. Она примет большую форму, она ну, станет очень толстой, поэтому прекращаю писать здесь остаток лилы. Какой-то Махаджан явится и опишет то, что осталось. Как, Например, некоторые говорят, что Мадхавачарья что-то там не так сказал. Мадхавачарья, смотрите, он посланник Богована, чтобы совершить служение до какого-то определенного уровня, потом другой Махаджан явится и продолжит с того момента. Это правильно. Нельзя сказать, что это неправильно. Как Рамнуджа чария, Мадва Чаря, все они посланники Верховного Господа. Они посланы с самим Бхагаваном, если вы не можете гармонизировать их действия, действия гуру и то тогда это может стать причиной вашего падения. И вредные никогда не совершают никаких ошибок, Преданность нас такого Он изначальный кави, изначальный поэт, особо Сила Бхактина такого, И вот Сила Пабхупад говорит, говорит, что он особый этот он поэт. Он начал не, не, немного новый стиль поскольку поток мыслей, какое-то выражение стихов и прочее как-то меняется со временем. И вот. И вот он в стиле Сахити писал, а потом как-то это все немножко поменялось. И вот мы вечно благодарны лотосным стопам Вриндавана Старков Махаш, он олицетворение в Ясадеве. Никто не может обрести милость, игнорируя его. И мы молимся, чтобы следовать его пути, его наставлениям. И мы молимся в лотосным стопам. Субтитры создавал DimaTorzok Шанграха Айам Вибухтинаам Таметап Випуликху Таметап Випуликху Ятха Хару Нинам Дхагвати Сарватмане Акхиладхаре Бхактир Бхавишвати Ити Шамкалфа Repeatedly you can express this word Repeatedly, you should make a clipping and и вот наставление Бхасадева в, в том, что мы должны проповедовать, чтобы даровать людям бхакти, а не, чтобы, а, не для, а не с какими-то корыстными целями. И тогда, ну, в смысле, если мы проповедуем с какими-то корыстными мотивами, дешевой славы, денег, почести и еще чего-то, то есть такие люди попадают только в адские миры, если они дурят людей под именем проповеди.